Тема сни... с сневожнее. Чтобы вы начали что-то делать. Быгом. Бросай булку, бросай чай. Знай все. Точко то затекло. То... О, привет, я Мешков. Тема сегодняшнего ролика стресс. Что такое стресс? Кто-то о нем говорит плохо, кто-то хорошо. Я же скажу следующее. Есть коридор, где стресс дает эффективность. Недостаточный стресс убаюкивает. Чрезмерный стресс разрушает. Вам нужно найти такую серединку, где будет все кайфово. Я перед камерой. Это стресс. Я волнуюсь дичайше. Вот я сразу сходу дал вам супер заряд мотивации, супер... Пинок под зад, чтобы вы начали что-то делать. Чтобы вы начали что-то делать. Контролируйте, балансируйте все, что вы получаете извне. Это важно. Начни прямо сейчас. Начни действовать. Испытывая этот стресс, это кайфовый стресс. Жизнь в движении. Мы идем к результату. Надо, конечно, намечать цель, но но жизнь в движении. Посмотрите один классный фильм "Мирный воин". Классно. Для пацанов нормальных. Кстати, я уже завел YouTube канал новый. Посмотрите в описании, поддержите меня, пожалуйста. Те, кому э, интересны цитаты всяких известных личностей, переходите, смотрите, мотивируйтесь и действуйте. Главное, действовать! Запомните, никогда не получится быть лучшим бойцом, лучшим художником и лучшим паркурщиком. И... Горожестроителем или там, например, алкоголиком одновременно не получится. Выбирайте что-то одно. Я выбрал, и я надеюсь, то, что вы найдете то же самое. Бейте в одну точку, блин. Бейте, и все получится. Я верю в себя, я верю в вас. Если вы будете подай принеси, ничего не получится. Не надо подай принеси. Иди ко мне в спортзал. Бегом. Бросай булку, бросай чай. В школе вас учили знать все предметы сразу. Учителя, люди, которые знают только один предмет. Вы заходите на математику, математичка говорит знай все. Заходите на учебу, учебу английского, знай все. Ты все должен знать. Что это за, что это за безобразие? 11 лет рабства и безобразия. Все разжевывается. Не дают свободы. Если вы в каком-то Маленьком городке, провинции, э, не бойтесь, занимайтесь, интернет сейчас в помощь Это просто куча полезной информации. Делайте, создавайте себе стресс. Не сидите, не сидите, пожалуйста, не сидите на месте, не сидите на жопе. Друзья, начинают уже работать. Супер сразу совет вам. Сразу совет сходу. Когда вы читаете книжку, придет время, когда вы начнете читать, молодежь, все будет. Будете читать, ходите. Во время ходьбы вы почувствуете, что мозг начинает лучше работать. Лежа вы, то рука затекла, то жопа затекла, то очко затекло, то ну куда это годится. Знаете, есть люди, говорят, что у них талант говорить. Вообще я молчаливый пацан. Но включая камеру, все, пам, заряд мотивации, заряд бодрости, только вперед. И знаете что? Будьте на чеку, когда вы читаете или смотрите YouTube канал какой-то. У всех разное мнение, даже у меня. Меня можно слушать, меня можно. То, что я говорю сейчас, ну это же логично, то, что вы должны фильтровать, не слушать. Я здесь делал кучу ошибок все время, просматриваю все подряд и доверяю всем подряд. Будьте бдительны, будьте аккуратны. О, какой-то штрих идет. Сейчас познакомимся. Э fizer? Расскажу немножко предысторию. Мы с парнями снимали проект, и я был таким инициатором. Я придумал название, занимался монтажом, постоянно подстрекал людей ребят, сниматься, потому что мне это нравилось. И вот мы распались, потому что ну, у всех интересы разные. Я навязывал ребятам свои какие-то мнения, нравы, интересы. Не всем это нравилось, пацаны хотели отдохнуть, а я хотел работать. Я работаю сейчас один, но я найду команду себе. Если ты хочешь этим заниматься тем же, что и я, мне нужен оператор с которыми которым мы будем просто пахать, как лошади, как кони. Как... Я хочу, чтобы вы понимали, что э, сценария у меня толком нет, я просто передаю поток мыслей, я заинтересовываю вас, я хочу, чтобы вам нравилось. Э, есть отклики классные, люди комментируют, а значит, я буду снимать, я буду продолжать. Энергию, которую про передаю я вам, она не просто так. Проходите, я подожду. Вот так вот снимают ролики. Вы должны почувствовать, вы должны понять, что стресс, он нужен. Стресс – это важная составляющая вашего развития, вашего будущего. Не бойтесь. Просто сделайте первый шаг. Просто. Просто поверьте мне. И просто проверьте. Ух ты. Да эта фразочка, вам надо запомнить. Просто поверьте и просто проверьте. Надо записать. Тоже очень важно. Появилась новая мысль, записал в Телеграм, записал себе в личные сообщения. В избранные себе сохранил. Это важно. Я начал, но ну, появилось у меня новое достижение. Э, вставать в 5 утра и бегать на пробежку. Как говорил Майк Тайсон, вы можете посмотреть его цитаты у меня на втором канале, я уже говорил о а ссылочке в описании, э -э у него была такая цитата, «Я встаю в 4 утра и бегаю, потому что это дает мне маленькое преимущество». Я почувствовал это маленькое преимущество. У вас свежая голова. Я привык, знаете, до этого, а ладно, я, это будет тема следующего видео. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, э, любите любить и любите обожать. Пока!